Дорогие друзья, я абсолютно уверен, что если вы хоть раз сидели на сайтах знакомств в поисках какой-то не такой замечательной женщины, то вы, возможно, становились жертвами определенных разводок, или вас пытались как-то развести. Ну, давайте не будем рассказывать про простые способы, там, скинь мне денег на карту, там, или пополни мне телефон, то есть сейчас связь оборвется, и мы не сможем найти друг друга, там, вот это все, это все мелочи. Мошенники используют, и мошенницы тоже, кстати, используют более изощренные способы отъема у вас, ваших кровно заработанных. Когда-то и я парселл сайты знакомств в поисках какой-нибудь не такой половинки, естественно, ничего не нашел, никого не нашел, но иногда меня лайкали какие-то очень красивые женщины, девушки, и при попытке с ними познакомиться, да, они начинали общаться, что-то говорить, а потом говорили, ну, приезжай ко мне, все дела, но стоит это, там, 5000 рублей в час. Ну, ладно, понял. Ну, и адрес, конечно же, дается не... Квартира какая-то, а как правило какая-то сауна Либо какой-то там массажный салон Где оказывают всякие разного подобного рода услуги Но это еще не разводка, понимаете? Это не развод Вы как бы знаете, куда вы идете да, За что вы платите деньги Вы к этому готовы И вам, как правило, предоставляют услугу, которую вы желали Но вот подписчик один рассказал мне один интересный сюжет Давайте послушаем Познакомился на сайте знакомств Love Planet. Такой. Там толком никому не напишешь, потому что нужно премиум покупать. Опцию. Но почему-то одно из двадцати где-то примерно так вот можно написать. Как-то так получается. И тут увидел, что мне одна дамочка поставила симпатию. Попробовал ей написать и получилось. А дама-то из Москвы? Вот что интересно, как было обозначено. Мне... Уже под 50 лет, ну, как ты видишь, там э, не красавец, не денежный, а ей по анкете 30 лет, и, судя по фотографии, выглядит очень симпатично. Ну, может быть, другие люди меня дураком и считают. Главное, что я себя дураком не считаю. У меня такое выражение паразит. Ну, ты повел. Я ей написал, говорю: зачем ты мне ставишь симпатию и вообще там пишешь. Привет и тому подобное. Говорю, ты, во-первых, в Москве, я в Иркутске. Расстояние очень немаленькое. А, Во-вторых, ну, говорю, я адекватный человек, понимаю, что я тебе интересен никак не могу быть. Она говорит, да нет, почему же интересен? А у тебя есть телефон? Типа, ну здесь общаться неудобно. я думаю. Ну и что, дам телефон, думаю, ничего от этого от меня не убудет. Дал телефон. Через вот несколько дней нам мне пишет можно. в WhatsApp. «Привет, как помнишь меня, познакомились на сайте знакомства?» я говорю, «Помню». Ну и повторяю опять же эти вопросы. Говорю, «А...» говорю «С какой целью ты со мной знакомишься?» Потому что, говорю, «Я не верю, что я тебе могу быть интересен». И самое главное, самое главное тут доказательство, конечно, моей глупости. Я отдаю себе отчет. И вот, знаешь, к тебе задаю вопрос. Я не могу понять, почему я так поступил. Может быть, я не до такой степени трезвой мыслящий человек, но это элементарно. Я пробиваю ее телефон через интернет. Телефон питерский, 8951 там начинается. Зарегистрирован в Петербурге. Отзывы есть, что с него звонят мошенники. И я продолжаю с ней общаться. Я понять не могу, у меня мозги как отключились. Вот. Почему у тебя отключились мозги, я могу прервать эту историю на секундочку и сказать, что когда мужик перед собой видит, Ебабельную женщину, и которая уделяет ему знаки внимания, у него мозги отключаются. Это наша такая физиология, надо нам с ней бороться, чтобы нас не разводили, чтобы мы не попадались вот на, на такие вот разводки на сайтах знакомств. Ты обычно поступил биологично, как мужчины. Вот мужчины говорят у нас, что они такие все разумные, да, не биологичные, что они вот стратегически мыслят, но на самом деле, когда они видят перед собой ебабельную женщину, которая уделяет знаки внимания, собственно, вся эта стратегичность мышления, она куда-то пропадает. Говорю ей, привет, как дела, ну, как погода в Питере, она пишет, если это она. Я не знаю, я не в Питере, типа, жила я в Москве, а сейчас в Аркутске, почему я тебе пишу. Я говорю, а где ты живешь? Через какое-то время отвечать, через день, через два. На Ленинском. Понимаешь, даже выражение, я думаю, это, видимо, опечатка, как говорится, по Фрейду там. На Ленинском. В Иркутске так не говорят. Я подумал, мне надо было уточнить. На Ленинском проспекте. Или, конечно, может быть, она... Или там как гопник сидит. На районе. На районе я да. говорю, на Ленинском что? Ну, ты же спрашивал. Типа районе. Вот так вот. И отвечает-то не сразу. И главное, у нас не было разговора по телефону. Она присылала голосовое сообщения Два прислала вот так вот. А какие эти девушки нравятся? Как, если у тебя девушка, наш же... и голос такой, ну женский, но молодой, но наш как будто запись старого магнитофона, как испорчено. Я задал этот вопрос. Да, я на работе уронила телефон, теперь там типа звучит как из одного места, вот так вот. Ну ладно там. Я все это как-то игнорировал, я не могу сам себя понять, почему я не прекратил с ней сразу же общение. Я говорю. Я, говорю, подозреваю сильно, что это лохотрон, говорю, но я сразу предупреждаю, денег у меня нет, живу в общежитии, ничего у меня нет вообще, ни машины, ни квартиры, вообще типа нищий. Она такая, да мне деньги твои не нужны, это, мне, это ты мне понравился. там, Я говорю, как я тебе 30 летнему могу понравиться, я почти 50-летний. Мне всегда нравились мужчины постарше, мне деньги твои не нужны, опять же, главное, чтобы ко мне по-хорошему относился, по-доброму. И не и знаю, где как совсем последний <с дурачок купился на это, что, я не могу понять, мозги как отключились. Вот я и говорю. Ладно. Я ей от балды предлагаю просто погулять, думаю, раз в моем городе, в Иркутске. Предлагаю погулять, почему в тот день, когда сам работал. Просто от балды. И она соглашается. Но, что просто так гулять, пойдем в кино. Мне опять же ее бы послать подальше. А почему-то сразу в кино, почему не погулять там. Но, и вдобавок, ну даже если кино, даже если я, например, не такой жадный, а я честно признаюсь, я жадный. Говорю, что мы в кино, вы пообщались там, что ли? Ну я ей задаю такой вопрос. Говорю, ты кинотеатр ты же не работает. Я просто от балды там сказал, хотя работает. Она говорит, нет, лофт работает. А я даже не знаю, что такое лофт. Потом выяснил. Она говорит, вот я вчера ходила там, я ей задаю вопрос, на что ходила. Она там присылает смайлик. То есть все какие-то отмазы. Вот, вот такое интересное общение. А, по правде говоря, странное. И присылает мне ссылку на сайт. Знаешь, там как-то New Kinemaze. Вот так вот, да, на Z заканчивалось. Все кинотеатры в России. Z. Я захожу туда. Понять ничего не могу. Ну, там лофты вот эти вот как раз. То есть можно снять отдельные... Типа кинозал, я думаю, что за Вик. бред никогда об этом не слышал. Ну, там, как вдвоем или на компанию, там, кальяны, напитки входят в стоимость, как потом я выяснил, ну, на этом сайте. А я, вам... угу. И я покупаюсь. Она говорит, вот я вот типа собралась. Ну я ей говорю: а куп... покупай билеты на двоих, я тебе потом отдам. Билет минимум это полутора тысячи начинается. Никогда не ходил. Кино, в кинотеатре за такую цену. И я покупаюсь, понимаешь, на это. Хоть я жадный, честно говоря. Говорит, вот. э, ты, ты себе покупаю, там типа, вот осталось всего два билета, я себе покупаю. А спросил у них, есть там типа билеты на фильм Голливуд. А, ну, ты, она перед этим сказала, я спросил, то есть зашел там в техподдержку, да. Так вы бронировать будете, типа? Я говорю, я думаю еще. Ладно. Она мне, вот я купила, ну, я собралась там ради тебя, вот такое настроилась навстречу с тобой, что ты не пойдешь. Я говорю, То у меня что-то говорю проблемы с картой. А я, честно говоря, и не умею с карты на карту переводить. Ну, вот такой вот я неграмотный. Но это меня в какой-то мере еще и спасло. А, с чем они прислали мне такой длинный пост. В связи с коронавирусными ограничениями, с коронавирусными, понимаешь? И меня это не навело ни на какие подозрения. Хотя так, думаю, что за чушь, но все равно я как, говорю, как какой-то очарованный, как какое-то наваждение. В общем, там санкции наложены Евросоюзом и Америкой. В общем, у нас не работает эквайринг в результате этого. А, да. <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> <говор> <говор> <która> переведите нам на карту, а мы вам пришлем, типа, интерн ну, в интернете копию билета, вот так вот там покажете. И номер карты. Я опять на это же чуть не купился, но я был на работе тогда, я задаю вопрос, говорю, а я не могу понять, где кинотеатр-то, кинотеатр назовите мне адрес. И они называют адрес, реальный адрес, как раз рядом с моей работой. Видимо, это тоже мне помогло, потому что могли называть адрес абсолютно вообще другого кинотеатра. Я подхожу к своему директору, ну вот показывает, он говорит, ты что, это же лохотрон, говорит, ты что, с ума сошел, что ли? Я говорю, нет, хочу выяснить. То есть, а попросить-то я его хотел вообще, чтобы он мне помог перевести на карту. Я думаю, я сам над собой сейчас угораю, ужасаюсь. Я думаю, какой же я идиот -то? Все, Он говорит, ты что, это лохотрон? Я говорю, слушай, отпусти меня я говорю, ну, минут на 10-15. Говорю, ты же других отпускаешь там, в магазин сходить? Я говорю, кинотеатр-то рядом находится. Он меня отпускает. Я прихожу в этот кинотеатр, спрашиваю про ловты. Ну, там бармен рядом сидел у него, спросил. Он говорит, я в первый раз слышу что-то такое, говорит, а вот администратор идет, девушка, у нее спрашиваю, она сама обалдевшая, ну, показываю ей переписку вот эту, говорит, у нас такого, говорит, лохотрона, говорит, я еще, говорит, не видел, говорит, можно, говорит, я все это засниму, но я ей позволил, говорит, телефон свой оставьте, говорит, я сообщу нашему сисадмину, я думаю, ёперный театр, ну, а это якобы девушка мне пишет, ну, вот я уже купила, что то не покупаешь, там, вот они уже хотят бронь другому отдать, там, туда-сюда. Я говорю, да, да, там, да. ну, решил подыграть милое. Все говорят, пришли мне копию билета. Ну, я взял, написал на бумажке соси хуй, сфотографировал и прислал ей это. Вот. Она что-то мне там ответила, но у меня опять какие-то комплексы возникли. Там у меня знакомый был на работе. Я говорю, прочитай, что там. Говорю, наверняка меня отматерили, говорю, я это читать не хочу. Он прочитал, поулыбался, говорит, дай-ка я удалю эти сообщения. И удалил, не дал мне прочитать. Я говорю, что она написала? Я говорю, написала, что то собака. Я говорю, три сообщения и собака. Да. вот так. Вот. А потом я увидел, когда тебе присылают в WhatsApp какие-нибудь изображения, фотографии. Это же все остается в альбоме. И она, если это она, прислала копию билета, понимаешь. Но опять же, там не был сказан фильм. И что интересно еще... Я посмотрел фильм, она сказала фильм Голливуд, ну типа на него покупай. Говорит. Этот фильм вообще не идет в Бракутске. Вот так я вот на это чуть было не купился. Прислала копии билетов для того, чтобы ты понял, что ты потерял шанс, понимаешь? Чтобы ты написал там, ой, извини, там давай на другой сеанс сходим. Последний аккорд такой у мошенника или у мошенницы был. Вот так вот мошенники и действуют. действуют, уже под видом кинотеатров, понимаешь, разводят. Я говорю, оказался бы я джентльменом, как говорится, настоящим мужчиной, я бы mm -hmm. еще и за себя, и за нее бы заплатил, и так бы тысячи на бы минимум бы вылетел. Ну, настоящий... для кого-то не деньги, для меня деньги. Я так думаю, что и для тебя-то деньги, вот, Руслан. То есть, вот такие вот лохотроны, как мне сказал один человек, этим, скорее всего, занимаются говорят, сидельцы в колониях. А потом, что интересно, буквально через 20 минут после того, как я отправил вот эту фотографию с надписью «Сосихуй», мне стали звонить не с иркутского телефона. Я не взял трубку, был занят, ну и так бы, конечно, не взял бы. А потом смотрю, номер неизвестен, то есть зашифрован, понимаешь, даже вот так вот, абонент неизвестен. Через 10 или 15 минут второй номер, тоже не Иркутский. Ну, я, я опять же не взял, потом смотрю, там вообще еще более круто. Он вообще не отобразился, что мне кто-то звонил. Я говорю, они что, располагают такой аппаратурой? Мне говорят, а, а в зонах бывают всякие умельцы, сидят, айтишники и тому подобное. И они сотрудничают с администрацией, им говорят, и аппаратуру обеспечивают, и плазму, и они живут чуть ли не лучше, чем на воле. То есть, ну так. Вот, да. Ну не только сидельцы, давайте будем объективными. После того, как в Украине накрыли центр ЦИПСа, центр информационного там что-то там пропагандирования граждан, ну, залечивания им мозгов, после того, как ракетами накрыли этот центр, резко людям прекратились звонки сотрудников службы безопасности там, Сбербанка, Тиньков банка, еще кого-то. В общем. Разводят нас не только сидельцы, разводят нас еще и братья наши меньшие, которые нам уже не мыши, а братья. Бывает разное. Остается только гадать, кто это. Вопрос, да, почему действительно ты ведешься вот на это на все. Я бы тоже вступил бы в переписку, но чисто по приколу бы. Просто посмотреть, до какой стадии дойдет мошенник. Я бы взял трубку, когда мне позвонили с неизвестного номера. Потому что 100% там бы кто-нибудь тебе предъявил, ты с моей бабой идешь в кино, я тебя там зарыжу, пробью там или еще что-то. Ну, ты, естественно, как порядочный настоящий мужчина, пугаешься. да, вот, И тут тебя разводят, мол, переведи деньги на карту, и я тебя отстану. Возможен был бы и такой вариант. Но самое главное, это в чем? Самое главное в том, что трезвость ума нашу нарушает наличие некой ебабельной бабы, которая вот уделяет нам внимание. Да? Ты вроде сначала обратил внимание на то, что вы по возрасту там не подходите, там по материальному положению. Ну, вообще как бы не твоя социальная группа, да, но она к тебе вот берет и клеится. На самом деле, если правильно использовать сайты знакомств, можно найти много полезных людей. В том числе и среди женщин. Там есть дамы, которые просто свой бизнес раскручивают. Например, там всякие модельеры сидят, э, стилисты и так далее. Психологи даже бывают. Вот. Но их количество не такое большое, конечно, как количество желающих затянуть тебя в какой-нибудь массажный салон. Но в принципе... Мошенников становится все больше и больше. Поэтому, господа бояре, будьте аккуратнее. Эта история вам в назидании. Всем пока.